Всем привет! История появления бальзамов для губ далеко не нова. Еще в древнем Египте власти имущие пользовались целебными мазями и волшебными притирками. Промышленный же выпуск этого средства впервые наладила компания Чарльз Брауна во второй половине девятого века. Так чем же полезны бальзамы для губ? Бальзамы для губ обеспечивает вашим губам качественный уход, а блеск позволяет привлечь внимание. Среди всего разнообразия вы можете выбрать то, что подойдет именно вам. Облеск а бальзам от компании GreenMate сочетает в себе эти два важных качества. Основными показаниями для использования бальзамов являются: первое это резкая смена температурного режима. Зимой дермогуб покрывается микротрещинами, появляются шелушение и кровотечение. Во-вторых, это УЭФ-лучи. В губах нет природного пигмента. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается и на них. Недостаточный уход, игнорирование и обезвоживание, пересыхание губ. В-четвертых, это гормональные нарушения. Они провоцируют изменения структуры кожи. И в-пятых, это стрессы. Частое покусывание в момент нервного напряжения травмирует эпидермис губ. А сейчас о том, какие блески бальзама есть у компании Greenway. Всего их 7. В основе каждого бальзама лежат натуральные масла, пчелиный воск и витамин Е. Ну а названия говорят сами за себя. Бархатный персик, розовый жасмин, виноград в сентябре, сладкая малина, сочная смородина и орех в шоколаде. Это очень вкусно. Все наши блески и бальзамы бережно ухаживают за нежной кожей губ, интенсивно увлажняют, сохраняют эластичность и упругость кожи, защищают от негативного воздействия окружающей среды. Подходит для создания нежного, естественного образа. Это не только очень полезные, но и красивые бальзамы, которые будут притягивать восхищенные взгляды прохожих. Наносить их очень просто, благодаря удобному аппликатору. Я надеюсь, вам понравились наши блески-бальзамы. Покупайте, пользуйтесь. Ваши губы будут в прекрасном состоянии. На сегодня у меня все. Буду рада вам вашим комментариям, лайкам, подписке. Всем пока!